Здравствуйте, сегодня 30 марта, сейчас глянем погода, какая у нас на улице, вот видим на улице минус 4, даже чуть больше, но обещают еще холоднее быть, все беленькое, все сравнялось, вся чернота ушла под снег, снег все убелил, не хочет никак зима сдавать свои полномочия, посмотрим, что в теплице у меня делается. Давайте видим, заглядываем. Здесь конечно, тепло. Вот видим, лучок растет, редисочка растет. Вот, цветочки тут посажены. Это камин поставили обогревать, потому что холодно, поэтому здесь он стоит. Глянем на температуру, какая здесь она есть. нас. Вот температура, видим, на градуснике около 10 тепла. Здесь тоже редиска посажена, здесь перчик уже высажен в теплице, а здесь помидорки, помидоры, цветочки, вторая половина супруга посеяла, все помаленьку растет, хоть на улице холодно, начало весны было теплое, вот как видим цветочки тут все, все так оно растет. Температура хоть и ночью обещает до 7 мороза, но такой обогреватель, он обогреет это помещение. Я думаю, что если на улице будет 7 мороза, то здесь все равно будет 5-6 тепла. Потому что этой ночью было 2 мороза, а здесь было около 9 тепла. Так что камин хорошая вещь это на время здесь бросить, чтобы он создавал климат тот, который необходим для данной. Овощи, которые здесь растут. Вот такой краткий обзор по теплице, что здесь находится. Конечно, хотели еще огурцы сюда высаживать, но я решил после первого. Раньше не буду. И хорошо, что не поспешил, потому что первые дни весны это не значит, что весь период будет теплый. Успеем это все вырастить. Ну, конечно, с поликарбоната теплица она намного теплее, чем пленочная. Толщина поликарбоната здесь 6 мм. Если бы еще толще было, то еще было бы тут, соответственно, теплее. Но слава богу и за это. Высота здесь большая, 2,90. Вот сверху снег лежит, как видим. С вами был канал ⁇ Делаем сами ⁇ Кто желает быть в курсе всех моих событий, что происходит на моем канале, то подписываемся на его. Всем желаю успеха. До свидания.